Но на последнем этапе вкладка «Принять участие» перестала работать, и теперь статус «Подведение итогов периода». Почему так? До минимальной цены же еще не дошли. Маргарита. Маргарита, в таких ситуациях нужно сразу обращаться к конкурсному управляющему и уточнять, почему могла произойти ошибка, что вы не смогли подать заявку. Могла произойти техническая ошибка на сайте, тогда в ближайшее время она будет исправлена, или произошел сбой в вашем интернете. Посмотрите также протокол торгов, он публикуется после каждого этапа окончания торгов. Возможно, кто-то приобрел лот на предпоследнем шаге, и поэтому этот объект не дошел до последнего этапа по минимальной цене. Друзья, мы искренне желаем вам успехов и побед на торгах!